Абсолют пироги. Поскольку предыдущий ролик с разбором Электроблода набрал уже более 10 тысяч просмотров, то мы решили вернуться к нему еще раз и сделать еще какой-нибудь обзор. И, честно говоря, найти материал для нового видео было гораздо сложнее. Такое ощущение, что за время его отсутствия фитнес-YouTube деградировал до уровня тупых телевизионных шоу. Тем не менее, потратив 2 часа времени на поиски, я смог найти содержательный ролик на канале Виктора, и поэтому сегодня мы будем смотреть видео под названием «Выход на две и стойка на руках с нуля». Это, опять же, большой ролик, он длится более получаса, поэтому мы разобьем его на две части. И сегодня мы будем говорить о выходах на две. И поскольку в комментариях задается очень много вопросов относительно моей формы, а это видео с разбором упражнения, то я считаю, что нужно вначале показать, что я тоже могу его делать. И хотя я уже три года вообще не тренируюсь, думаю, что пару-тройку выходов я осилю. Достойно. Ну а теперь, после того, как мы подарили немного радости злопыхателям канала, и я надеюсь, скрасили их жалкое существование, давайте я покажу, как на самом деле я делаю выход силой. нужно понять главное. Что главное? Мах существует только в твоей голове. На самом деле это мое любимое упражнение, на изучение которого я потратил очень много времени, и поэтому в нем я действительно разбираюсь. Собственно говоря, поэтому мне и стало интересно, что же говорит Виктор Блуд про выходы и как он рекомендует их учить. Потому что для него это упражнение нетипичное, он занимается совсем другими делами, но, тем не менее, может быть что-то интересное нам расскажет. Давайте посмотрим. Дальше у нас выход силы. Сейчас мы сделаем несколько подводящих упражнений под эту движуху и осуществим выход. Здесь нам проще, потому что Александр его делал, но все равно мы сейчас немножечко я покажу, из каких подводящих упражнений можно собрать это движение, чтобы беспрепятственно, собственно, выйти на турнике. Первое, которое мы сделаем, это будет киппинг. Мы все-таки будем делать его с маха, срывка, Так проще. И после того, как мы научимся делать его срывка, мы потихонечку будем его вылизывать, улучшать, для того, чтобы осуществить уже непосредственно более строгий, более ровный, более красивый выход но сначала наша задача просто вылезти на перекладе в принципе наверное самая правильная методика изучения выхода сначала научиться делать его с помощью ног с помощью инерции маха киппинга и затем постепенно уменьшать помощь которая выдается ногами и больше переводить на мышцы рук на мышцы спины на работу мышц по крайней мере, в теории все звучит очень правильно. Кипинг это рабочая такая инерция. То есть есть мах, есть кипинг. Нас интересует кипинг. Мах это маятник, кипинг это инертная работа в рамках турника и своего тела, как она выглядит. То есть мы повисаем и в этом положении нам нужно вот таким вот образом покачаться. То есть видите, силой своего пресса я это делаю. И как бы чуть более свободно. Вот это первое, что нам нужно научиться делать. Силой своего пресса я это делаю. И как бы, чуть более свободно. Вот это первое, что нам нужно научиться делать. Естественно, кипинг выполняется не силой своего пресса, но пресс участвует. В отличие от маха, как уже Виктор сказал, когда вы ровным прямым телом качаетесь туда-сюда, и ваш тело вытянуто в струнку, и эта струнка целиком качается, в кипинге вы делаете мах ногами, но затем переводите эту инерцию за счет подкручивания таза дальше вверх по корпусу, собственно, чтобы она вам и дала возможность залететь наверх на турник. Я впервые сталкиваюсь с таким советом, с таким объяснением и могу сказать, что оно мне очень понравилось. Мне действительно это очень классный совет, это очень классное объяснение для тех, кто знает, что такое киппинг. Это действительно самый простой способ объяснить, как именно надо делать мах ногами, чтобы он переводился дальше вверх. Круто! Неожиданно, но круто! Мама, маленькая Видите, в принципе, у Александра получилось сразу. Не всем так везет. То есть у некоторых на изучение данного движения уходит какое-то время. Но ваша задача, самое главное, если вы вдруг вот вы начинаете вот эту штуку делать, вы что-то делаете, и у вас вот начинается вот такая вот... Вы что-то там... Все, сразу спрыгивайте. Не тратьте силы. Спрыгнули, повисли ровно. И в этом движении напрягли пресс и, оп, начали работать. До 10 15, если вы споко спокойно можете подтянуться, этого достаточно. Если вы можете подтянуться пару раз до груди, это тоже необходимо сделать. Этого тоже достаточно. То есть наша задача сделать вот такое подтягивание. Да, да. Достаточно. В принципе, подтягивание для груди, если вы изучаете выход на две с помощью ног, не является обязательной составляющей, просто потому, что не требуется высоко подтягиваться. Достаточно просто дать достаточно сильный мах, перевести эту инерцию в движение наверх и вы взлетите над турником. То есть, подтягивания до груди нужны уже, когда вы будете изучать выход силой на две без использования ног. Там действительно, чем выше вы подтягиваетесь, тем будет легче. В выходе на две это не обязательно. Упражнения можно не делать, достаточно научиться хорошо делать киппинг Подтягивания до груди есть? Киппинг есть? Сколько раз ты подтягиваешься? Строго 15-17 Ну вот 15-17, это вот более чем достаточно Количество подтягиваний напрямую не связано с тем, что вы сможете сделать выход силы На канале есть видео, в котором я объясняю, что для выхода силы достаточно уметь делать всего одно повторение Всего одно подтягивание Большое количество подтягиваний рекомендуется делать для того, чтобы подготовить ваши сухожилия, подготовить ваши мышцы к той нагрузке, с которой они столкнутся в процессе выполнения выходов и не травмироваться. Потому что процесс проворачивания кисти, о котором мы поговорим чуть позже, он дает огромную нагрузку именно на сгибатели предплечья, именно на вот эти все мышцы, которые находятся в предплечье, на сухожилия на плечевой сустав и может привести к травме, если вы недостаточно подготовлены. Поэтому в этом плане количество просто дается как защитная функция. Но она не необходима для выполнения выходов, тем более выполнения выходов с помощью киппинга. Основной сложностью в данном движении является вот этот вот кивок, вставление плеч, и непосредственно понимание того, как это делать вместе с киппингом. То есть вы должны научиться делать кивок, и вы должны научиться делать это в момент, когда вы находитесь в груди впереди И вот здесь можно сразу сказать, что Виктор смотрит совершенно не туда Выход силы осуществляется не за счет кивка плечами А за счет проворачивания кисти Ваша задача, если вы хотите сделать выход, провернуть кисть Когда вы висите просто на турнике, у вас при... запястье находится под перекладиной и до тех пор, пока оно не окажется над перекладиной, вы выход сделать не сможете. Именно по этой причине многие, кто подтягивает достаточно много раз, кто делает высокие подтягивания, никак не может сделать выход силой, потому что они не понимают, что нужно провернуть кисть. А пока, пока запясть находится под перекладиной, как бы вы ни старались, наверх вы не заберетесь. Поэтому важный момент, на чем вы должны сосредоточиться на том, чтобы проворачивать свою кисть во время выхода. Во время вот этого киппинга существуют две позиции, то есть получается вот такая и вот такая вот такая и вот такая вот вам нужно когда вы находитесь впереди то есть момент когда вы находитесь впереди и вы выходите на турник Итак, сейчас мы будем делать кивок обычные брусья для этого подойдут ставите руки ноги поднимаете и резко закидываетесь даже не стоит отжимать себя Помимо того, что плечи это не главное, как я уже сказал, брусья вообще не имеют отношения к перекладине. Если вы хотите отработать технику именно перехода, именно проворачивания кисти и затем вот забрасывания тела, забрасывания плеч, то для этого лучше найти низкую перекладину, на которую вы сможете запрыгивать в положение упора с помощью прыжка. На любой площадке можно найти огромное количество невысоких перекладин, в крайнем случае можно принести какой-нибудь пенек или камень и прыгать с него и вы будете уже отрабатывать в точности то движение, которое совершается при выходах силы. То есть вы будете запрыгивать на турник и можете дальше себя выжимать. При этом то, что сейчас делает Виктор на брусьях, это скорее вариант каких-то русских отжиманий, и их польза для тренировки выходов очень сомнительна, потому что это движение гораздо дальше от настоящего выхода силы, чем то, что я сейчас показал. Поэтому в этом плане нет, я не вижу смысла вообще делать вот это упражнение. Вы и без него отлично научитесь. Сейчас мы идем на более высокий турник, потому что на начальном этапе это очень принципиально. То есть турник должен быть таким, при котором у вас ноги не цепляются за землю. Потому что нам нужно делать это с позиции виса, нам нужно делать жесткий импульс. Поэтому мы идем на высокий турник. Я не знаю, что такое жесткий импульс, но совет в плане выбора с этой турника действительно правильный. Потому что вам нужно учиться махать прямыми ногами, давать себе мах. И для этого, естественно, турник должен быть достаточно высокий, чтобы вы могли это делать, не подгибая ноги. Потому что чем у вас больше длина рычага, тем больше вы сможете энергии себе передать наверх тела. И тем легче будет сделать выход силы. Итак, мы рассматриваем выход силы и осуществлять мы его будем скипингом, То есть скиппингом с инерцией, с махом, как угодно. Потому что строгий выход силы, если он действительно строгий, это довольно тяжелое движение, которое прям с кандака у вас вряд ли выйдет. У меня есть отдельный ролик на канале, в котором я разбираю, в чем отличие выхода силой от выхода на две, и почему Крис обманывает вас, когда обещает, что вы научите делать выход силы всего за 5 минут. Ссылочка будет вот здесь, ссылочка будет в описании, посмотрите, если интересно. Да, это два разных упражнения. Соответственно, как я и сказал, наша задача собрать мах и вот этот вот кивок, который мы сделали на брусьях. Собственно, у Александра с этим проблем не возникло. Если у кого-то возникает проблема вот с этим кивком, вам нужно довести его до совершенства. То есть вы должны спокойно делать 3 по 10 5 по 10 подходов, вообще совершенно спокойно вот забрасывать себя. То есть у вас не должно быть ни болевых ощущений, ни физических трудностей при его выполнении. После того, как вы растянули плечи, адаптировали их под данное движение, можно переходить уже непосредственно на турник. Я не очень понял, что Виктор имеет в виду под «растянули плечи», и как раз наоборот, растягивать плечевую сумку вам ни в коем случае нельзя, потому что вы увеличиваете нестабильность плечевого сустава. И это не имеет вообще никакого отношения к выходам силы Но в плане того, что нужно спокойно делать три подхода по 10 повторений и Запрыгивание и проворачивать кисти Да, это вполне такое количество, которое можно рекомендовать Наверное, его будет достаточно Это все очень общая рекомендация Это может быть 3 по 7, 5 по 7 Это может быть 3 по 15, 5 по 15 да? Вам нужно смотреть на собственное самочувствие в ребят Время от времени пробовать сделать выход и так далее То есть точные цифры вам никто не скажет На турник, собственно Киппинг плюс кивок. Что мы делаем? Мы начинаем выходить в момент, то есть мы раскачиваемся, и мы начинаем выходить в момент, когда наша грудь находится впереди. Раскачались, раскачались, раскачались, грудь впереди, и мы вышли. Как это сделать, чтобы не запутываться? Берем расстояние от турника 20-30 сантиметров. Вот таким вот образом. Из этого положения мы берем, прыгаем и... И выходим. Собственно, вот почему он не смог сделать выход, потому что он не докрутил кисть, не перевел кисть в положение упора, и, соответственно, он не смог себя выжить наверх. Хотя подтянулся очень высоко, тело у него уже находится высоко, но он не провернул кисть, не может забросить плечи, и поэтому не может делать выход силой Вот да. всем бы так делать первый раз, ну, ну, да, он нет, считает, что не, сделать, не, не, да фактически, Тут как бы проблем нет, при том, что он полностью забивает на технику, то есть он начинает махаться как маятник, то есть он совершенно забывает про экиппинг, но ввиду того, что он как бы здоровый, и это не отжимание в стойке на руках, у него получается лучше. Я рекомендую очень сильно все же у которые есть в школе фк курс на плечи, на колени, на спину, и я очень рекомендую вот как раз э, на плечи пройти, даже если у вас ничего не болит, потому что, в принципе, это как профилактика да, здоровых плечей, как укрепления. Вот у меня сейчас была проблема в том, что я когда вышел, я мог, но у меня очень резко боль началась в дельте. Честно говоря, я крайне скептически отношусь к урокам физкультуры в школе и к уровню образования, уровню знаний физкультурников. Если у нас будет вдруг возможность, то я бы сразу пришел на любой урок физкультуры, где детей учат потягиваться, отжиматься и делать прочие упражнения с собственным весом, просто чтобы объяснить, насколько там сильно все косячат все косячат и дети сами не понимают что они делают и физрук зачастую не понимает что они делают а на выходе у нас получается то же что сказала ника в своем легендарном интервью. Все просто что-то делают, но никто не думает. А думать надо. Во время того, когда вот вы туда вкидываетесь, ваша задача сохранить ноги в положении уголка. То есть, если вот вы туда залезли, и вот-вот-вот-вот вы на грани, ни в коем случае не опускайте ноги вниз. Наоборот, тяните их максимально вперед. Это позволит вам туда э, влететь. Да, за счет того, что у вас будет центр тяжести выше находиться, соответственно, будет меньше работы, которую будет необходимо совершить вашему верху тела и забраться будет попроще. This is много ошибок на самом деле, но видите, бывает такое, что как бы движение чуть больше подходит для Александра И оно заходит у него несколько легче Смысл не в том, что движение чуть больше подходит для Александра Просто выход силы по сравнению с отжиманиями в стойке на руках Это гораздо более простое упражнение, гораздо более легкое упражнение Поэтому людям его легче и делать Нормально? Единственная проблема, но ну, ну это как проблема, видишь, ты не до конца разгибала руки в нижней позиции, но ввиду того, что ты как бы все-таки выходец из зала, это может быть для тебя чревато травматизации если ты резко их разогнешь. Выходец из зала! Ой! умеет виктор красиво говорить нижней позиции и как бы маханешь вполне возможно что ты себе что-то потянешь поэтому тебе с такой амплитудой может быть работать несколько легче но всем ребятам я бы рекомендовал привыкать к тому что вы работаете на выходы на количество все-таки с прямых рук чтобы с положения виса это все осуществлялось потому что несмотря на то что он как бы страхует себя от травматизации достижения с прямыми руками он может себе надорвать из-за того что у него вот здесь постоянное напряжение то есть получается вот Здесь вот этот уголок, он как бы делает, делает, делает, они не распределяются. Вот вполне возможно там лучик повредить или связочку какую-то тоже. Поэтому привыкайте выпрямляться после каждого выхода. Любое упражнение лучше делать в максимально доступной вам амплитуде. Если она короче, чем естественная амплитуда движения, ее надо увеличивать, потому что... Максимальный уровень нагрузки, максимальный уровень напряжения в мышце находится именно в тот момент, когда вы даете нагрузку и когда мышца находится в естественном положении или чуть-чуть растянута. Это тема для отдельного ролика, который называется «Кривая напряжение». Тире длинные мышцы, которые я обязательно сделаю, когда доберусь до этого Я прям, надо уже, наверное, записывать в отдельный список все эти темы, которые я обещал сделать Просто сейчас идет серия разборов, поэтому с ней тоже надо закончить вот. Но эта тема интересная, и да, делайте в максимально большом амплитуде Если вы пока не можете, пока вам слишком тяжело, непривычно, то это нормально Просто постепенно, по мере увеличения вашей силы, старайтесь увеличить амплитуду до ее естественной максимальной возможной длины дам несколько подсобных упражнений для того чтобы вы могли собрать это движение воедино первую подсобку вы вы видели это киппинг то есть это вот этот вот мах в рамках турника в принципе его хорошо осуществлять и в качестве разминки перед турниками то есть научитесь его делать и он не будет лишним он вам пригодится в любом случае за рекомендацию делать киппинг виктору вообще Отдельный респект, отдельный большой палец под видосом, потому что очень полезный совет и прям классно. Я его раньше, раньше в таком объяснении никогда не видел. Просто мы, ну, наверное, потому что учились делать выходы до появления кроссфита. Следующее движение это вот это вот заваливание мах вставление вот этих вот плечей, то есть вот финальная вот это, не то что финальная, а промежуточная фаза между вашим висом и между отжиманием от перекладины, то есть вот это вот кивок вперед, вам нужно научиться его делать. Следующее это отжимание от перекладины, то есть в принципе финальная позиция выхода силы, то есть отжать себя от перекладины не является чем-то сложным для многих, как бы. по сути самое, наверное, простое в выходе. Но, тем не менее, если вы работаете в начале, то там может любой нюанс. Сыграть как за вас, так и против Поэтому движение отжимания от перекладины Тоже бы по-хорошему наработать То есть это может служить хорошей заминкой После основной тренировки Я рекомендую вам это делать с выведенными вперед ногами То есть, как я вам говорил, что если вы бросаете ноги вниз То вы падаете вниз за ногами Если вы держите ноги прямыми Напрягая ваш пресс, то вам легче удержаться Над перекладиной Соответственно, отжимания от перекладины Я рекомендую вам делать вместе с прессом На самом деле, нет никакого смысла В том, чтобы отдельно тренировать отжимания от перекладины и те, кто разбираются в том, как делать выход силы, те, кто его постоянно делает, те знают почему. И если вы хотите научиться делать выход силы, вам вообще не нужно тренировать этот момент, потому что он никак не участвует. Я не понимаю, по какой причине люди из видео в видео друг за дружкой копируют этот совет по этому упражнению, но на самом деле оно абсолютно не нужно. И сейчас Виктор покажет, как он делает, и я объясню, Почему тренировать так отжимания не нужно для выхода силы? То есть вот таким вот образом. И чем амплитуднее вы сделаете, тем легче вам будет включиться именно перебросить себя за перекладину. К перебрасыванию тела за перекладину отжимания от перекладины вообще не имеют никакого отношения. Потому что перебрасывание тела, закидывание тела на турник осуществляется за счет сильного рывка, сильный рывок и проворачивание кисти. Рывок это мышцы спины в первую очередь. Мышцы спины, мышцы рук, и вам нужно делать взрывные подтягивания. Виктор и сам вначале сказал, что нужно делать высокие подтягивания для этого, и да, чем выше вы можете потянуться, причем чем вы сделаете это резче, тем легче вам будет провернуть кисть. И здесь скорость движения, его резкость важнее, чем высота, потому что вам нужно дать телу импульс для того, чтобы вы получили возможность немножечко даже, может быть, при отпустить турник, чтобы провернуть кисть. Потому что чем вы сильнее держитесь за турник, тем сложнее вам будет проворачивать руку, тем больше будет сила трения, собственно, по этой причине будет сложнее, тем больше сил вы будете тратить. А для того, чтобы иметь возможность проскользить рукой по перекладине, вам нужно, чтобы тело висело в воздухе. А это можно сделать только в том случае, если вы дали ему достаточный импульс, чтобы у него на хоть миллисекунды была возможность просто повисеть в воздух, а не падать вниз. Поэтому отжимания от турника нет. Посмотрите, даже, насколько отличается положение тела Виктора, когда он делает отжимание от перекладины, от положения тела человека, когда он делает выход силы и отжимает себя. Когда вы забросили себя на турник, вы уже фактически лежите на нем и отжимаетесь из положения, лежа на турнике. Когда вы делаете отжимание от перекладины, вы делаете его в совершенно другом положении, поэтому это разные вещи. И отжимание, когда вы лежите на турнике, оно намного, намного, намного, намного легче. Поэтому нет никакого вообще смысла тренировать эту часть движения. Можете быть уверены, что и без нее вы сможете сделать выход на дверь. Научиться я понимаю, что строго как бы это тяжело. Но какие вот подводящие именно к строгому? Это подтягивания, взрывные подтягивания до груди, до пояса. Чем больше, тем лучше. То есть, если вот вы в состоянии там сделать 10, 12 таких жестких подтягиваний, вот, груди или там вот даже ниже, это будет намного проще осуществимо, чем если вы там начнете там после 10 обычных строгих подтягиваний. А, насчет того, что чем больше, тем лучше, нет, нет смысла никакого. Как только вы теряете взрывную составляющую, а обычно это будет происходить после двух, трех, максимум, пяти, но это уже если у вас продвинутый уровень повторений, дальше делать подход нет никакого смысла. Ваша задача отработать именно самую взрывную составляющую за счет использования креатин-фосфата, который у вас есть в свободном доступе. После этого уже совсем другая идет работа, и вам не нужно ее тренировать именно для выходов, именно если вы учитесь пока еще выполнять выход на две, выход силой, а не работаете на их количество. Следующее, это, конечно, глубокий хват. То есть, ну согласитесь, когда вы держитесь за перекладину вот таким вот образом Вам гораздо сложнее строго туда залезть, чем если бы вы держались вот таким вот образом То есть для того, чтобы научиться делать данное движение Ваше стартовое положение кистей должно быть глубоким Ваше подтягивание должно быть максимально высоким или как-то низким получается Ну относительно чего смотря смотреть Чем выше вы, соответственно, сможете подтянуть свой корпус, тем легче вы сможете вставить туда плечи то есть здесь что у нас получается? Взрывная сила на подтягиваниях, здесь у нас сила кистей, гибкость плечей, мобильность плечей для того, чтобы ее вставить. Ну и как бы сила для того, чтобы себя отжать. Опять, опять это вставление в плечи. Нет, чем глубже вы закручиваете свой хват, тем, соответственно, вам меньше сил нужно будет потратить на что? Ключевое движение в выходах – проворачивание кисти. Именно поэтому самый сложный вариант выхода силы, когда у вас запястье находится под перекладиной. А самый легкий, когда запястье лежит на Перекладни, и, соответственно, также вам дает дополнительную опору для того, чтобы вы могли отжаться. На обычной перекладни я бы не рекомендовал тренировать э, выхода силы ложным хватом, потому что руки могут ускользить вперед, и вы нехило так можете навернуться. А вот на рукоходе, где тем более, более толстая перекладина, на которой более комфортно можно положить свои ручки, Действительно можно потренировать это И вам делать будет гораздо легче Во-первых, за счет того, что отсутствует момент проворачивания кисти Во-вторых, за счет того, что длина рычага Также уменьшается на вот это вот расстояние да, Когда он уже лежит на перекладе Поэтому и подтягиваться высоко будет легче И делать выход силы тоже будет намного легче Итак, мы осуществили импровизированные тумбы Пришлось пилить тополь Все для контента, как говорится Обратите внимание, что они покатые У нас здесь две степени жесткости Вот так будет проще Потому что они своим этим самым себе пом тебе помогают вот так будет сложнее, потому что тебе придется э, сильнее туда вкидываться. Вот, собственно, вот это вот движение, которое вам нужно делать беспрепятственно, легко и непринужденно. Мне Виктор это давал, и это реально сложно. Потому что, когда ты делаешь брусья, там проще как-то. Или ты кисти, держишь, кисти, туда. да. Здесь очень тяжело, я не могу это сделать. То есть, я даже сейчас покажу, что... То есть, вот я уже чувствую дискомфорт прям. Вот первое движение, мы взяли. Вот оно. Можно снизу немножко себе помочь, То есть вы же когда подтягиваетесь, вы же снизу работаете. Вот, это первое движение. Второе движение, сейчас Александр мне поможет немножко, это чтобы ваш напарник подержал вам ноги. Вы берете и в этом положении вы работаете снизу. Это движение не должно доставлять вам какого-то дискомфорта, кроме забивания мышц. То есть если вы чувствуете боль, связки, ломоту в плечах, это все... Недостаток мобильности Все это предотвращается прежде всего хорошей разминкой И нарабатывается повторениями 3 по 10, можно даже побольше, по 12 раз Мне кажется, что вот это одно из самых крутых упражнений да. в плане подведения себя к строгим именно по тяге, вот этим выходом. Вот Тебе кажется, с выходом силой чистым это не имеет практически никакого отношения. Это жестко-странная вариация отжиманий русских на брусьях в полную амплитуду, которую можно спокойно, безболезненно делать на брусьях. Не нужно для этого пилить никакие тополя, не нужно извращаться, не нужно царапать себе руки краями дерева и так далее, и так далее. С точки зрения результата получится все то же самое. И, в принципе, для выхода силы тебе это не поможет, потому что тебе нужно тренировать другой момент. Тебе нужно не... Тебе нужно тренировать взрывной выход. Тебе нужно тренировать максимально высокие подтягивания, Тебе нужно учиться это делать. То, что ты сейчас делаешь, не поможет тебе делать выхода силы больше и лучше. То есть, видите, с какой мне тяжестью дается даже земле это сделать. Я не утрирую, мне реально тяжело это сделать. Соответственно, чем медленнее и подконтрольнее вы это сделаете, тем ближе это будет к строгим другим выходом. Единственное, для чего это может помочь, это для медленных выходов силы, в которых отсутствует вообще какая-либо инерция, и там действительно нужно очень медленно проворачивать себя, поднимать локти, и вот там движение будет похоже. На канале есть отдельное видео про медленный выход силы, где я объясняю, чем настоящий медленный выход силы отличается от всего того, что блогеры вам показывают. И настоящий гораздо сложнее сделать, и настоящий не стоит делать обычным людям. Если вы просто увидели медленный выход силы и захотели вдруг его делать, то не надо этого делать. Нагрузка на ваши локтевые суставы, на сухожилия, на мышцы, она просто невероятная, и у вас вероятность травмироваться она намного выше чем вероятность успешно учиться делать медленный выход силой. А в плане результата единственное, что это дает, это навык того, что вы смогли сделать медленный выход. И все. В плане мышц это ничем особо вам не пригодится. В плане статики, да тоже не могу сказать, что это лучший вариант тренировки статической нагрузки для своих предплечий. В общем, я вас предупредил, лучше не надо туда лезть. Сначала вы можете прибегать к помощи инерции. Кивнули, махнули дрыгнулись. Постепенно, когда вы будете пробовать это движение, его нарабатывать, нужно это все делать медленнее, аккуратнее, подконтрольнее. То есть и тогда вы сможете подвестись именно к строгим выходом. Как финал я хочу сказать одно, ребят, пробуйте. Не важно, как на вас смотрят другие люди, не важно, что вы там как селедка, как я, вот как кисель, там толстый что-то брыкаетесь. Надо делать. И похрен, что вообще думают другие люди, и вы делаете для себя. И лучше попробовать, чем не пробовать, а только говорить. Правильно? Главное вопрос? все в кайф делать. Главное все в кайф делать. Если вам в Кайф-то делайте, типа пробуйте, экспериментируйте, это самое важное. Видите, мы взяли человека, который никогда не отжимался стойки на руках, и в принципе мы его адаптировали. То есть понятно, что у него присутствовал уровень физической подготовленности, но тем не менее он никогда этого не делал, и мы все равно это осуществили вот прям с нуля. Естественно, гимнасты, там еще кто-то сосит нас но тем не менее для обычных людей это более чем достаточно и очень здорово то есть все обучаемы и даже смотря это видео можно научиться и в стойке на руках отжиматься и делать выходы учитывая что сейчас мы ввиду многих обстоятельств и технологического прогресса мы все переходим на дистанционные какие-то обучения то есть все это реально все это возможно если вам говорят что там без тренера там что-то нельзя все можно если у вас присутствует желание и понимание того что вы осуществляете надеюсь ролик вам был полезен то есть как бы я думаю очень много подобных роликов обучающих, но меня давно просили сделать разбор выхода Разбор стойки на руках. Возможно, есть еще какие-то упражнения, которые бы вы хотели научиться делать. Пишите обязательно в комментариях. Александр, благодарим. Курс, собственно, турники брусьей, работа со своим весом, она будет по ссылке в описании, наверное. И также хочется сказать, что самыми сложными упражнениями там как раз-таки будут вот выход и стойка на руках. Все остальное, но более адаптировано для, так скажем, людей, которые не привыкли к экстриму. То есть там все выполнимо. Все как бы это базово, короче, и максимально действенно. Все, всем спасибо, всем обнял. Давайте подведем итоги. За один только совет про кипинг Виктору можно поставить 5 баллов, а вот дальше Виктор начинает давать много достаточно бесполезных советов, которые говорят о том, что он не понимает, как именно происходит выполнение выхода силы, он делает акцент совершенно не на тех моментах, дает лишнюю информацию, лишние упражнения, которые никак не помогут, и поэтому уровень качества ролика с отличного падает до хорошего, то есть действительно полезный ролик, полезная информация, несмотря на много лишней информации. Поможет ли она научиться делать выход силой? Да, поможет за счет вот этого вот совета про киппинг, который является ключевым. Можно было значительно укоротить ролик, оставить только действительно полезные вещи, и парень бы, если бы делал акцент на том, что нужно делать, еще бы лучше сделал выход на две, и еще быстрее бы научился делать это упражнение. Если вам понравился этот разбор, и вы хотите, чтобы они выходили чаще, то вы можете поддержать нас, приобретя вот такую вот классную желтую футболку с логотипом сегодня у нашего спонсора, магазина WorkoutShop.ru, а также есть возможность подписаться на наш канал на сервисе Boosty, и оформив ежемесячную подписочку от 100 рублей, вы также внесете свой небольшой вклад в развитие канала. Все деньги мы обещаем тратить на то, чтобы делать контент лучше. Например, уже сейчас у нас появилась возможность нанять монтажера, который будет монтировать ролики вместо меня. И таким образом я смогу снимать видео чаще. На этом все на сегодня. С вами был Антон, канал Street Workout. Увидимся в следующих роликах. И помните, знание это не товар.